Приветствую всех из Финляндии! Сегодня будет розыгрыш аккумуляторного степлера, как я и говорил. Потрачу немного ваше время, потому что хочу, во-первых, пояснить, я сказал вот, в условиях конкурса именно те люди, которые подписчики моего канала более чем полгода. Некоторых я знаю по именам. Когда люди пишут достаточно много и регулярно ком комментарии, то я в принципе, по сути, мне не нужна вот именно открытая подписка. Но если у вас скрыта подписка, я никаким образом не могу э, видеть, сколько вы подписаны. Потому что все-таки люди разные встречаются, да, и все равно проскакивают те, которые, да, да, я подписан. Говоришь, открой подписку, открывает человек, а там оказывается, там, неделю подписан. Я как бы рад за человека, что мне делать-то? То здесь все по-честному, поэтому все, кто открыли подписки свои, то те будут участниками розыгрыша. Смотрите, что касаемо как открыть или как не открыть, ну, многие, многие особо не стали заморачиваться и ну, как-то, наверное, поискать. Я тоже сначала не понял, но, ну, как обычно, YouTube в помощь, Google тоже набрал в YouTube, как открыть подписки, там буквально два клика. Там нужно зайти в настройки, потом в кондифициальность и... Там шкалу убрать, видимость или невидимость подписок, все. То есть много людей, кто написали, да, я писал сразу, ну потому что люди там не все проверяют, да, написали комментарии. Я не вижу, кто подписан, значит, я пообещал, что буду отправлять сообщение с тем, что я не вижу подписку. То есть и человек может сам уже зайти и переключить у себя, и, конечно же, я потом вижу. Там много, много кто просто написал, кто хотел именно быть участником, кто был уверен, что он подписан давно. Они просто зашли у себя в, этих, в настройках, изменили и написали мне комментарий. Все, открыл доступ. Я захожу, смотрю, да, все, я вижу. Сейчас я вам покажу вот это все, какие будут комментарии. Я причем поудаляю те комментарии, которые не подпадают под критерий, то есть либо я не вижу подписчика, ну сколько количество времени человек подписан, либо сейчас я все вам покажу наглядно, как я вижу, ну что я вижу со своего монитора, и поэтому вам будет проще тут именно ну, как бы в следующие разы, когда это будет происходить, вам будет проще понять о чем идет речь, вот и что я от вас жду, то есть мне по большому счету не принципиально, сколько людей будет и, и так далее. Но мне не жалко. Вопрос в том, что все должны быть ну, участниками конкурса, который понятен тоже для всех окружающих. Поэтому не надо там по 10 комментариев писать одно и то же или еще что-то. Ну, с какой-то хитрецой подходить к этому вопросу. Я ставлю комментарии только те, которые я вижу, что этот человек подписан, либо я... Действительно знаю, даже там вот будет функция Человек является автором популярных комментариев То есть это люди, которые постоянно пишут комментарии И к ним прикрепляются, это не я прикрепляю, это YouTube сам прикрепляет Значок этот Я знаю просто все равно этих людей по именам И есть те люди, которые много писали Но они там не с такой, скажем, постоянной регулярностью да, Чтобы вот этот значок к ним YouTube добавил А... Просто я знаю, что это мои подписчики, потому что это уже много раз, ну, как бы мне запомнилось, скажем так. Поэтому я оставлю людей, у кого открыта подписка, кто больше полгода. Второй момент, это у кого стоит этот значок, является автор популярных комментариев. И третье, я оставлю несколько человек, тех, которых я точно знаю, что они мои подписчики. Все, все остальные, извините, пожалуйста, я... Бессилен, скажем так. Всех я не могу запомнить. и ну, Кто открыл подписки, то пожалуйста. Потом можете их закрыть. Если будет какой-то конкурс, то можете опять открыть, ну, скажем так. Значит, дальше. Участник, точнее победитель, кто выиграет. Все это будет рандомно. Я на камеру вам покажу. Я не гарантирую, насколько быстро я смогу. Передать, потому что я все-таки нахожусь в Синляндии, у меня свободного выезда нет. Пока еще сильно так люди не ездят туда-сюда. Но у меня знакомые какие-то все равно в каком-то промежутке времени поедут. Максимально постараюсь быстро сделать. То есть, но ну, все равно. Вот как раз-таки кто, кто получит, кто победитель будет потом каким-то образом сообщите. им. Сообщите, в общем, чтобы другие понимали, что это не обман и так далее. Вот, давайте сейчас камеру переставлю. Так, вот у нас есть 339 комментариев к этому видео. Открываем в новой вкладке и смотрим. Без моего ответа. И погнали. Давайте с самого низа и пойдем до доверху. Я вам сейчас покажу. Свои комментарии не буду удалять. Если они рандомно выскочат, скажем так, то оно без разницы. Я еще раз нажду, нажму на рандом и все. Но ну, может быть и не будет. Там просто из самих по себе комментариев, а не из ответов. Вот, смотрите, видите? Вот человек-подписчик уже один год. Информация видна о подписке. И вот то же самое. Поздравил... Все нормально. А я написал, что не вижу подписку. Подписан дав давно и, и каркасного. Вот Человек включил, все, я вижу. Я написал, теперь вижу. Вот, пожалуйста, Василий. У него стоит автор популярных комментариев. Но ну, мы с ним созваниваемся то есть, это вообще не обсуждается. То есть, по большому счету, Вот здесь человек ничего не захотел предпринять, я ему написал. Поэтому мы просто берем и удаляем. Вот. Ну, Гзар, прекрасный вообще, отличные комментарии всегда с добром и с, ну, с позитивом пишет. Спасибо им большое. Поэтому он является автором популярных комментариев, но мне не требуется, я его знаю и так. Вот. Здесь у нас три года. Гебо. Э, я знаю, что это проектировщик. В принципе, я его оставлю. Вот Алексей. Вот у него здесь и автор популярных комментариев, и подписчик уже пять лет. Ну, мы с Алексеем немало отработали вместе, поэтому... Так вот все бывает. Один год. Один год. Три года. Так. Здесь вот я написал даже. Вот, пожалуйста, спасибо. Не вижу подписку. Не знаю, как включить. Да, человек ответил. Наберите поиски на YouTube. То есть, 4 часа назад я это ответил. Ну, так как я не вижу, я могу ошибиться. То есть, я думаю, что это будет не совсем честно. по сравнению, По отношению к другим комментариям или участникам поэтому делаем удалить здесь ничего не вижу удаляем три года Карелия ну человек подумал что наверное случайно отписался но ну, всякое может быть потому что люди там по-разному относятся на эмоциях бывает ну, просто бессмысленно если хотите играть кто-то в долгосрочную то все же как-то оставайтесь вот подписан смотрю все видео ну мне это ни о чем не говорит вот извините так то же самое платную подписку нет я не имел никакую ввиду у меня не включена эта функция поэтому просто а вот смотрите сейчас перед тем как удалять я покажу можно в двух вариантах можно вот сюда нажать на свой канал так или сюда вот настройки настройки бабах. разрешение загрузка видео сообщества нет я вот не туда я забрался нифига не туда но это вот я с другого я просто здесь вот сам по себе уже канал открыл, мне почему-то не, пол... не выдает. Но если нажму сюда, перейду зараза, наверное. Мой канал. Давайте посмотрим здесь. Пойду. Так, это не то. Навигатор понравился. Нет, это не то настройки если отсюда сейчас пойдем вот вот я попал видите откуда вот смотрите из отсюда вот в этих настройках вот я сюда прилетел и сюда в конфиденциальность попал и вот здесь не показывать информацию о моих подписках делаю так и все и все видят и все По большому счету, вот оно как работает. Ну, смотрите, но ну вот э, дело, в том, что... дело в том, что я не могу быть э, уверен в том, что этот человек действительно является подписчиком, хотя он может и являться таким. То есть, ну, чуть-чуть надо было подразобраться просто, и все. Ну то, Александр, мы лично знакомы, так что вот он значок. Так, здесь у нас таким образом идет. Удалить, удалить. Вот видите, подписчик уже 5 месяцев. Согласен, да, но, но это 5 месяцев, а не 6. По условиям конкурса 6 месяцев. Пока придется сделать так. Сейчас, конечно, многие начнут отписываться, что что-то недовольно и так далее. Наверное, ребят, я считаю, что я никого не собираюсь обидеть и так далее. Кто есть подписчик давно, то тот есть подписчик давно и, и не парится. Многие написали, что смотрят вообще не из-за каких-то розыгрышей и конкурсов, а просто из-за того, что им нравится получать информацию, им что-то их устраивать. Вот. Так. Два года, два года, очень много подписчиков, кто вот именно давно, два-три года, такие ну, хорошие, я очень горжусь вами, ребята, девять месяцев, два года. Два года. Девять месяцев. Так, здесь ничего. Здесь ничего. Многие просто, возможно, там не настроено, что приходят сообщения, потому что я пишу, и какой ответ я получаю такой или такой. Ну, три года, Евгений. Девять месяцев здесь не вижу. Три года. Ну, Сашу Каркас, но вы и так знаете. Так что. Два года. Вот здесь не вижу. Ой. Вот мне на не туда нажал. Удалить. Так, два года, один год. Тут она пишется просто. Если это будет между одним и двумя годами, то будет писать один год. Если это будет там, больше двух лет, просто будет написано два года. Соответственно, кто Сколько лет полных, скажем так, подписан. Ой. Удалить. Так, так, так. Удалить. Удалить. Удалить. Просто понимаете, вот когда человек... Я понимаю, что многие смотрят на самом деле и ничего не пишут. Ну, никак не реагируют на... На видео и так далее. Просто посмотрели, лайк поставили, молодцы, то есть без проблем. Ну, просто я не могу знать об этом. Три года. Четыре года. Видите, здесь никак. Я посмотреть не могу, ваши никакие, только вы если откроете, тогда я увижу. Один год, два года, один год... Один год. Вот писали, что не вижу подписку. Как вам ее показать? Человек разобрался. Нужно открыть видимость. Я написал, вроде бы все настроил. Все. И у меня сразу загорелось. Я написал, вижу. Вот так это происходит. Два года. Девять месяцев. Три года. Один год. Два года так один год два года так три года. Не обижайтесь только на то, что вот я удаляю, если ну, кто-то действительно. Просто вы должны понять меня тоже, что я не могу все контролировать и видеть, если я не вижу, то есть я не могу это запомнить или еще как-то реагировать. Просто если в другой раз у вас будет такая же история, наберите в Ютубе как открыть свои подписки, как их показать, там, сделать видимыми или скрыть наоборот. Там все очень легко и просто. Вот видите, у меня автор популярных комментариев. Отлично. Три года. Три года. Так, это Дмитрий. Так, здесь у нас удалить. Два года. Два года удалить. То есть на самом деле, вот кто поленился, да, он предоставил больше шансов э, победить вот именно другим людям. То есть удалив себя из участия. Два года два года. Так, Почему это делают именно таким образом, да? Почему не не делают для всех, кто там напишет комментарий, тот и станет участником? Не хочется плодить, скажем так, людей, которые случайные. Хочется, ну все-таки какого-то адек адекватной аудитории, которая Понимать, что к чему и не за какими-то там вот подарками а просто эти подарки это просто как дополнение как бонус не более того а если объявляют такие конкурсы как с вас там комментарий, лайк или еще что-то такое, то это все превратится. Скажем, люди подписались ради того, чтобы ну, поучаствовать в конкурсе. И все. А дальше им это совершенно неинтересно. Так вот, вопрос: зачем мне нужно поддерживать людей, которым ну, неинтересно? Вот видите, да, человек, ну не вижу на мой ответ, что не вижу подписку, написал, это не страшно, мы просто от всей души поздравляем вас и вашу семью. Вот, это это нормально, это адекватные люди. Поэтому просто я не могу подтвердить и все. Вот тоже написал спасибо не вижу вашу подписку да человек конечно подписан иначе вряд ли бы увидел это видео спустя 11 секунд после выкладывания да но вот смотрите видите две недели человек подписан то есть вопрос видео я сказал что полгода интересует вот именно полугодовалый не менее поэтому вот сорян ну вот как бы вот это как раз-таки мне и позволяет принять решение, чтобы было все по-честному. Так, Федор. Три года. Так. Нить. два года, три года, два года, два года, три года, так, здесь у нас ничего, удалить, удалить, три года, удалить удалить вот Татьяна я ее знаю то есть мы регулярно так переписываемся и ну, такие длинные комментарии которые я знаю то есть в принципе адекватный человек просто вот есть комментарии которые запоминаются и не то что вот, кто-то какую-то гадость ляпнул но как правило они в бану летают ну как <св> то есть кто нормально комментирует нормально общается нормальных людей я запоминаю вот. но, но всех я не могу запомнить еще раз говорю поэтому так один год здесь ничего не вижу ничего не вижу не вижу так один год один год 10 месяцев а, не вижу ничего к сожалению но не вижу <coughs> не вижу один год ничего не вижу Многие пишут то с аккаунта, кто-то с супруги видно. Но пишут от, от имени, ну как бы никнейм женский, а, а пишется мужской текст. И все вот окончания и так далее. Все разговоры идут с мужского. Ну как бы... Поэтому бывает странно достаточно. Но опять же мне... Просто физически никак не, не запомнить. Так. Один год. Один год. Три года. Один год. Девять месяцев. Два года. Восемь месяцев. Не вижу ничего. Не вижу ничего. 8 месяцев. Вот и все. Вот. Ну, соответственно, сейчас мы сделаем. Э, нет, нужно сделать.. Э, вот так. Обновить. Обновить. Проверим. Проверим по новым комментариям так ну вроде все тут вроде нормально копируем ссылку копировать заходим в рандом вставляем вот. и здесь сейчас запустить выбрать случайный комментарий то есть видите да вот все что здесь и вот 8 страниц ну таких небольших конечно Сейчас выберет просто один случайный комментарий и все, и тот, тот человек и станет победителем. Раз, два, три. Федор Заикин. Этот давнишний подписчик является победителем. Поэтому Федор пишем мне в личку все свои контакты, где живем, что что делаем. И так далее. То есть, если хотите, можем найти Федора, Федора здесь. Но это, наверное, будет долго и, наверное, бессмысленно. Поверьте, если вы где-то там видели. Вот, вот, кстати, Федор победитель. Я не вижу, сколько лет он подписан, но он является автором популярных комментариев. Я знаю, что этот человек подписан на меня и... Я запомнил давно уже, то есть давно общаемся. Поэтому все, Федор, этот инструмент отправляется вам. Как только напишите мне все свои данные, я максимально быстро постараюсь, как с какой-нибудь оказией кто-нибудь отвезет в Россию, и тогда уже переправлю. То есть все, на этом хочу попрощаться, пожелать всем удачи и до новых встреч.